Информационный выпуск новостей в студии Ана Космина. Здравствуйте. Большинство украинских рек можно назвать загрязненными и очень загрязненными. При этом экологическое состояние водоемов продолжает ухудшаться. Об этом шла речь на Совете по реализации общегосударственной программы Питьевая вода Украины на Деснянской водопроводной станции в Киеве. По данным премьер-министра Украины Николая Азарова, программа не получала финансирования в течение пяти лет. За два последних года было реконструировано более 250 объектов водоснабжения. Построено 750 магистральных водопроводов. Через Через несколько лет обновят и Бортницкую станцию аэрации в Киеве. На это понадобится 10 миллионов евро. Возьмутся и за те регионы, которые больше всего нуждаются в чистой питьевой воде. Самая плачевная ситуация в Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Кировоградской областях. Безусловно, в наших планах реализация этой программы, особенно в регионах, которые страдают из-за отсутствия питьевой воды. То есть задача номер один – подать воду в такие регионы, подать ее качественную, то есть соответствующую стандартам и, безусловно, и дальше проводить работу по модернизации существующей системы водоснабжения – раз, канализации для очистки – два и, безусловно, повышению качества воды. Минздрав Украины договорился с поставщиками и производителями об ускоренной поставке медикаментов для онкобольных детей – в ведомстве утверждают, препараты будут приходить с середины августа до середины декабря. Накануне была создана правительственная комиссия, которая на протяжении 10 дней проверит все ли выделенные государственным деньги, идут на закупку медикаментов для онкобольных детей. Специалисты также выяснят, насколько качественны и безопасны препараты. 11 июля представители общественных организаций и волонтеры обнародовали открытое письмо, в котором сообщили, что в детских больницах не хватает лекарств для лечения онкобольных. В Минздраве уверяют, ситуация под контролем, и в регионах медикаменты еще есть. Секреты Евро-2012 раскрыты. На последней пресс-конференции, посвященной Евро-чемпионату. талисманы турнира «Славик» и «Славко» показали свои настоящие лица. Кто прятался за костюмами и как оценили чемпионат в Украине и за ее пределами – в сюжете моих коллег. Евро-2012 стала самым масштабным спортивным событием за всю историю независимой Украины – Который раз отмечают организаторы турнира. В UEFA нарадуются цифрам. Около полутора миллионов людей посетила стадионы. А самую большую аудиторию в истории Еврочемпионата собрал матч Англия-Италия. Его посмотрело больше 100 миллионов зрителей. Рекордное количество зафиксировали в Испании – 15,5 миллионов людей. Миллионы болельщиков посещали фан-зоны в городах, принимающих евро. Более 7 миллионов людей посетили фанзоны, то есть вместе с теми, кто пришел на стадион, это более 8 миллионов. Больше всего болельщиков посетили киевскую фанзону. Рекордное количество зрителей за один вечер было зафиксировано во время финала, когда в Польше и Украине более 500 тысяч болельщиков смотрели матч. Самое большое количество в одной фанзоне 300 тысяч людей в Харькове 13 июня. Директор турнира в Украине Маркиан Лубкивский отметил, Украина получила большой опыт во время организации и проведения чемпионата. Здесь многое происходило впервые, но организаторы справились с заданием, а гости остались довольны. В Украине впервые привлекли волонтеров, которые помогли иностранным болельщикам. Самым старшим добровольцем стал 78-летний водитель из Донецка. Долгий путь преодолел для работы в проекте волонтер из Перу украинского происхождения Педро Мартин Мендоза Стрельчук, который приехал и работал у нас волонтером. Четыре волонтера пройдут практику в штаб-квартире УЕФА. Каждый из них в сентябре этого года ознакомится, как работает штаб-квартира УЕФА. Последний раз перед публикой появились талисманы Евро, которые работали с ноября 2011 -го. С тех пор они появились на 242 мероприятиях. Славики Славко наконец показали свои настоящие лица и рассказали, как получили эти роли. Всего братьев-талисманов сыграли 27 украинских актеров, спортсменов и уличных акробатов, которые прошли специальный отбор. Главными критериями были рост, умение рассмешить и способность носить на себе костюм весом 8 килограммов. Костюмы сделаны компанией Warner Brothers. В принципе, они довольно-таки качественные, но все равно в них жарко. И Выходы талисманов длятся по 20 минут, ну, иногда немного больше, но очень тяжело выдержать там долгий выход. Поэтому, так вот, костюмы после выступления стираются, конечно. Но самое большое вложение УЕФА инвестиция в человеческий ресурс, отметил Маркиан Лубкивский. Следовательно, для сотрудников местного организационного комитета Евро-2012 действует программа дальнейшего трудоустройства. Некоторые специалисты уже подписали контракты с организациями Олимпиады в Сочи. Анна Абрамова, Мария Кирсанова, Игорь Каркадым, Новости УТР. 37 стран без виз могут посещать украинцы. Об этом сообщил отечественный МИД. С 1 августа к списку присоединяется еще Турция. А с ноября плату отменят за национальные визы Польши. Сейчас в безвизовом списке Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Тунис при наличии туристического ваучера, Бруней, Малайзия, Сишельские острова. Безвизовый режим поездок на 90 дней действует в Хорватии с 1 апреля по 31 октября 2012 года, а до 15 марта 2013 года на 90 дней можно отправиться в Македонию. Безвизовый режим с Украиной установили также Аргентина, Гонконг и Бразилия. Правда, для посещения Гонконга нужно, чтобы в паспорте была китайская виза. В то же время для поездки в страны бывшего Советского Союза достаточно наличия загранпаспорта. Казахстан, Киргизстан и Таджикистан ограничили пребивание на их территории до 90 суток. А вот оформить поездку в Болгарию со следующего года станет сложнее. Страна собирается присоединиться к шенгенской зоне. В мире убеждены вступление соседки в Шенген на руку Украине, поскольку Болгария будет выступать под отмену визового режима В разы увеличили число стран, с которыми у нас безвизовый режим. Конечно, приоритет это Европейский Союз. Обычно это диалог людей, и он идет непросто. Но этот вопрос для нас номер один. Но параллельно я не думаю, что стоит недооценивать отмену виз с Израилем и с Турцией в первую очередь. Достижение согласия с властью Хорватии и Черногории на отмену виз на летний период для наших туристов. Международный кинофестиваль уже третий раз принимает Одесса. Впервые лучших будут выбирать не только среди мировых фильмов. В соревнования вступают национальные киноленты. Организаторы ожидают увидеть немало зрителей – почти 100 тысяч. Фестиваль продлится до 21 июля. Международный одесский кинофестиваль держит высокую планку вот уже третий год подряд. И это касается не только торжественных мероприятий. В этом году в полном объеме заработает профессиональная секция – кинорынок и мастерская кинокритиков. Но самое главное, что гран-при фестиваля доверили выбирать зрителям. Кроме этого, профессиональное жюри определит победителей международной и украинской программ. Впервые у нас на третьем Одесском международном кинофестивале будет украинский национальный конкурс, на который подано 90 заявок готовых, Фильмов, которые были э, сделаны в период он между прошлым и э, этим фестивалем. Из них 18 отобраны в основной конкурс. Звездных гостей с каждым годом становится больше, и интерес к фестивалю растет. Джеральдин Чаплин, Питер Гринвей, Килиан Мерфи, Рената Литвинова приедет в этом году в Одессу. А легенда итальянского кино Клаудия Кардинала представила свой фильм. На ланжероновском спуске показали культовую ленту Филлини восемь с половиной. Я не ощущаю ностальгии, я живу сегодняшним днем, но я просто обожаю такие фестивали, где есть возможность пересмотреть старые фильмы. Это замечательно. Знак благодарности за вкладки на искусство Клаудио Кардинала вручили Золотого Дюка. Еще одной приятной новостью и продолжением старой доброй традиции стало и то, что два члена почетного жюри отыскали в истории своих семей одесские корни. Это немецкий актер Александр Фелинг и Андрей Халпахчи, директор кинофестиваля «Молодость». Очень многое начиналось в Одессе, и не только у Александра, моя мама тоже родилась в Одессе. И я очень рад, что в Одессу вернулся большой настоящий фестиваль. Фестиваль начался традиционно с красной дорожки неповторимого одесского юмора. Одеськие бывают рассеянные и сосредоточенные. Рассеянные они а рассеяны по всему миру, сосредоточены сосредоточены только в Одессе. И вот это вершина лета, этот фестиваль, когда мы все здесь собрались. Это все новости на этот час. Оставайтесь с телеканалом УТР.